TriANEX Real Business Team Всем привет, с вами сестра и Это видео я записываю специально для нашей команды TriANEX. Сегодня вы узнаете, как за два клика сделать скриншот или фотографию монитора. Рассмотрим этот пример на скриншоте личного кабинета для подтверждения входа к партнерам нашей команды и, соответственно, для доступа в бизнес академию TriANEX. Для этого в личном кабинете зайдите в раздел «My Enroller» для того, чтобы увидеть вашего спонсора. И здесь вы увидите своего спонсора, его спонсора и еще вышестоящего спонсора, а также контакты с ними. Нажимаем в правом верхнем углу вашей клавиатуры кнопочку «Print Screen». После чего через меню «Пуск» или на компьютере находим елеучок «Paint» или «Photoshop». Открываем его. И просто нажимаем сочетание клавиш Ctrl V. Друзья, таким образом мы вставили скриншот нашего экрана. После этого заходим в Файл, Сохранить как, Изображение в формате GP, выбираем нужную папку на компьютере, называем его Скрин и пишем свою фамилию, инициалы, спонсора. И нажимаем кнопочку «Сохранить». Заходим в ту папку, в которую сохранили скрин, нажимаем на него, и вот вам скриншот вашего экрана. Друзья, я желаю вам настроиться, успешно стартовать бизнес-академии Трианекс и, конечно же, получить свои результаты. До встречи в следующих видео. Реал Бизнес Тим.